13 мая в Институте фиологии и межкультурной коммуникации состоялся массовый просмотр экранизации повести Мухаммада Магдеева «Мы дети 41 -го года», в которой он отразил историю своей жизни. В первый раз в татарской литературе описываются э, сложные годы Великой Отечественной войны именно с позиции детей-подростков. Во многом книга «Мы дети 41-го — это автобиографическое произведение о судьбе студентов Арского педагогического училища, чья юность выпала на тяжелые сороковые годы. Режиссером экранизации выступил Амир Галиаскаров. Картина вышла на экраны кинотеатра в конце 2021 года. Описывая какие-то детали, то, на что обращают внимание вот эти дети, то есть когда ребенок смотрит на мир, он же его воспринимает совсем не так, как мы тем более ребенок того времени. Вот описывая вот эти детали, автор добивается того, что ты полностью погружаешься не только в суть происходящего, но и в глубину чувств, которые переживают все герои. И это то, за что это произведение можно просто перечитывать из раза в раз и каждый раз находить для себя что-то новое. Участие в мероприятии приняли студенты и преподаватели Казанского федерального университета. Показ был приурочен к празднованию дня Великой Победы. Надежда Казаева, Александр Кузнецов, Универ -Ньюз.